Всем огромный привет! Всех приветствуем на канале Юрия и Лариса ивановой Лайф. И сегодня, сейчас именно, мы готовим суп из кабачка. Это все, что нашлось в холодильнике. 250 грамм фарша. Я добавила туда 3 столовые ложки риса, для того, чтобы слепить фрикадельки. Мне это нужно будет подсолить, ну и перемешать. У меня 100 грамм лука. Лук у меня замороженный, чтобы не пропал. 100 грамм моркови. Один перчик сорванный с огорода, 500 грамм картофеля, 2 лавровых листа, 450 грамм кабачка. Вот реально, девочки, не успевают кабачки за нами. Мы из них что только не готовим. Пучок зелени, то, что в огороде растет. И у меня замороженные помидорки. Также мне нужна будет соль и оливковое масло для обжарки вот этих овощей. Я приготовила... Сейчас у меня литр 700 примерно, миллилитров воды я поставила кипятка. Сейчас это у меня все кипит. И мне нужно быстренько приготовить овощи для того, чтобы их обжарить. Мне нужно потереть морковь на крупной терке. Всем привет! Помаши ручкой, теперь. Мы все вместе готовим суп из кабачка. Да. Деда снимает. София нас поддерживает, смотрит. Ну и задает нам много разных вопросов. А я готовлю я наливаю в сковороду 3 столовые ложки масла мне нужно порезать картошку я крошу ее кубиком у нас кипит вода а масло у меня пока разогревается девочки, кому удобно режьте на досточке. это я мне так кажется, что так быстрее все. Бежим опускать картофель. Опускаем картофель. Масло разогрелось. Опускаем сюда морковь. Лук. И обжариваем. А сами бегом бежим крошить перчик. Режем перец. Тоже как вам больше нравится. кипит, я немножко убавила плиту и здесь у меня тоже обжаривается. Сейчас я сюда добавлю перчик. Теперь мне нужно порезать кабачок. Промешиваю фарш с рисом и солью. быстренько потереть на терке. Видите, как они хорошо трутся. Кому не нравится кожура в помидорах, можете их кипятком и снять эту кожурку. Она легко снимется. А у меня все на скорую руку. Суп из кабачка на скорую руку. Добавляю сюда в сковороду кабачки. Теперь готовим, подготавливаем фарш. Фрикадельки как, какой вы величины любите, такое делайте. Сначала перемешаю все. Так, теперь в картофель добавляю три Добавляем замороженный помидор. Перемешаю. Здесь у меня все кипит. Надо посолить. Солю по вкусу. Я сейчас подготовлю зелень. То есть нарежу ее. Жидкости я выпаривать с помидор не буду, но поверьте, домашние помидоры, аромат здесь стоит нет. просто обалденный. Прям чувствуется, что это домашние помидоры. Теперь я это все в кастрюльку опускаю. Перемешиваю. Ребята, аромат офигенный. И, и, и цвет мне вот такой вообще обалденно нравится супа. Офигенный, обалденный. Я сейчас же добавляю сюда два лавровых листа и я немножко досолю. Мне Юра не досаливает потом в тарелку. Кушает недосоленое. Почти полезный суп. Фарш у меня говяжий. Все, у меня пять минут прокипело. Я прям в супчик добавляю зелень. Перемешиваю. Ну просто фантастично. И отключаю. Прикрываю крышечку и готовлюсь к разливанию. К раз... Красивый суп. Просто фантастический суп. Просто феерический. Супчик готов. Я его кушаю со сметанкой. Юрик, ты со сметанкой будешь? Нет. И с перчиком. Все остальные без перца и без сметаны. София тоже Супчик очень вкусный, тут ничего лишнего нет, жира нет, так что можно вёдрами кушать. Подожди секундочку, сейчас скажи. Скажи, что чуть Я не люблю сметанку. Сметанку? Вот, София я не любит сметанку. Настя бы кушала это со сметанкой. Я как всегда прощаюсь с вами, всем желаю крепкого здоровья, всего самого наилучшего. И не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Всем пока-пока, до встречи. Пока-пока. Сейчас мы попробуем даст из фантастиш правда очень вкусно обалденно вкусно прекрасно М -м -м. немножко немножко горячеват но вкусно а я поела чуть -чуть. всем пока!